В эфире государственная телерадиокомпания «ЛТР Новости" В студии вас приветствует Юлия Яценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Валентина Шевченко прилетела в Кыргызстан. Во время встречи с президентом ей была вручена медаль Данг. Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы делимитации и демаркации государственной границы. В целях создания новых инструментов по подготовке бизнес-проектов и оказания содействия предпринимателям в получении финансирования образован фонд подготовки проектов устойчивого развития. ОЖ готовится к принятию гостей Тюрксой, удивлять которых будут мелодиями и напевами кочевников в аутентичном виде. Валентина Шевченко прилетела в Кыргызстан. Обладательница чемпионского титула, самого известного промоушена абсолютного бойцовского чемпионата, встретилась с главой государства. Во время встречи глава государства наградил Валентину Шевченко орденом ДАНК. Кроме того, именитая спортсменка ответила на вопросы журналистов и, конечно же, встретилась со своими самыми преданными фанатами. Подробнее в материале Бекмамата Асанбекулу. 8 лет ровно столько Валентина Шевченко не была в Кыргызстане. И, конечно, ее визит стал важным событием. Встретили прославленную соотечественницу с подобающим размахом. Представители власти, журналисты и фанаты ожидали ее прилета уже в аэропорту. Но у спортсменки очень плотный график, и встреча ограничилась короткими словами приветствия, и вот уже Валентина Шевченко садится в машину, и роскошный кортеж увозит ее в столицу. 한글자막 by 한효정 а уже сегодня состоялась встреча Валентины Шевченко и президента страны. Во встрече также приняли участие ее тренер Павел Федотов, президент Всемирной Федерации Кулату Эртаймаш Руслан Хадырмышев и мама Валентины Елена Шевченко. Глава государства тепло поприветствовал гостей, поздравил спортсменку с победой и завоеванием чемпионского пояса в женском наилегчайшем весе. Сорумба Джеймбеков выразил благодарность тренеру Павлу Федотову за высочайший уровень мастерства подготовки спортсменов. Стойкость, тренерский талант и непоколебимость веру в своих подопечных. Отдельную благодарность выразил Еленя Шевченко, которая подарила Кыргызстану многократную чемпионку мира и своей поддержкой, любовью и верой проложила путь к вершинам победы в мировом спорте. «Весь Кыргызстан всегда наблюдает за вами, болеет за вас горячо. Сильно переживаем за вас всегда, когда вы уходите на рынок. Я хочу угрозийскому благодарность вам, Павел Васильевичу. За ваш странинский талант, за ваше мастерство, что вы подготовили таких спортсменок, спасибо, как большое. Валентина. Я еще раз поздравляю вас, всех вас поздравляю, всех кыргызстанцев поздравляю с прекрасной победой Валентина Анатольевны. И спасибо, что вы приехали. Мы надеемся и уверены, что вы еще покажете, что много великих достижений всему миру. И мы будем радоваться, будет радовать Кыргызстан своими победами. Валентина Шевченко поблагодарила Соромбая Джиембекова и всех Кыргызстанцев за поддержку и теплый прием, отметив, что где бы она ни находилась, всегда чувствует горячую поддержку своих соотечественников, которые придают ей силу и уверенность в победе. Отметила, что любовь к родине и особенно к жемчужине Кыргызстана, священному Иссыкулю, постоянно живут в ее сердце. Я очень рада. Что я наконец-то дома, что я в Кыргызстане. И, конечно, я вдвойне рада, что сегодня президент Кыргызской республики Саронбай Шарипович нас встретил. И после, когда после моего боя, когда я выиграла пояс чемпионки UFC в декабре 2018 года, Саронбай Шарипович позвонил мне и поздравил лично. Я была очень рада. И сейчас я вдвойне рада, потому что я могу лично сказать спасибо. Глава государства наградил Валентину Шевченко орденом ДАНК. Павлу Федотову присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской республики». Руслан Кадырмышев и Елена Шевченко награждены именными часами президента Кыргызской республики. Гости вручили главе государства символические подарки, на одном из которых перчатки Сорумба Джеймбеков оставил свой автограф. Для меня, как для спортсмена, получить государственную награду – это а, большая мотивация. Мотивация для того, чтобы а, приносить больше результатов нашей стране, а, продвигать больше наш спорт и достигать новых результатов. Поэтому это своего рода мотивация для любого спортсмена. И, конечно, как если я говорю лично о себе, то для меня… А, у меня через два месяца защита пояса в Чикаго 8 июня. И для меня это как бы личная мотивация, чтобы показать этот бой очень хорошо и удерживать мой пояс настолько дол долго, насколько я это могу сделать. Большое спасибо президенту Кыргызстана за награды, которые получил я, которые получила Валентина. Мы искренне гордимся этими наградами. И нам очень приятно, потому что мы проделали э, большой путь в единоборствах. То есть Валентина выступает очень давно, э, имеет множество и множество боев, и поэтому она долго к этому шла, чтобы получить титул UFC. Ей приходилось выступать много в разных странах, выигрывала многих соперниц. Затем по программе «Визита» Валентина Шевченко вместе со своей мамой, тренером и руководством Федерации Кулату Эртаймаш, приняла участие в большой пресс-конференции. Более часа спортсменка отвечала на самые разные вопросы журналистов. В основном представители СМИ интересовали планы спортсменки на будущее и ее впечатления от Кыргызстана после восьми лет проживания за рубежом. Все эти года на протяжении всех этих восьми лет, вот после пяти лет я всегда думала, все, надо ехать в Кыргызстан. И обязательно, если ехать, то это не, не будет короткий срок. То есть это не будет ни неделя, ни два дня, ни три. Это будет минимум три месяца. И, конечно, в моих планах всегда было это провести все три месяца. В идеале это на секуле. Затем состоялось событие, которого ждали с нетерпением все поклонники спортсменки – встреча с фанатами. Ожидалось, что посмотреть на Валентину Шевченко прибудет большое количество народа. Однако результат превзошел все ожидания. Кыргызстанцы смогли достойно встретить свою прославленную на весь мир соотечественницу и показать всем, что у Валентины Шевченко самые преданные поклонники. А, Кыргызстан – это моя родина, где я выросла, где я закалилась духом. И благодаря этому я смогла достичь результатов, смогла привести чемпионский пояс UFC домой, в Бишкек, Кыргызстан. Отечественный спорт развивается стремительно, но Валентина Шевченко остается самой именитой спортсменкой, родившейся в Кыргызстане. За этой славой стоит титаническая работа, которую провела Шевченко вместе со своим бессменным тренером Павлом Федотовым. В 12 лет Шевченко провела свой первый профессиональный бой. Ее соперницы было 17. В 15 она уже дралась 25-летней соперницей. До момента достижения Валентины 17-летнего возраста ей искусственно завышали года, чтобы не шокировать зрителей. Первый бой по смешанным единоборствам она провела в 14 лет. Валентина – 11-кратная чемпионка мира по муай-тай. Трехкратная чемпионка мира по кикбоксингу и К1. Двухкратная чемпионка мира по ММА. Кроме того, она является чемпионкой Южной Америки и чемпионкой Панамерики по муай-тай. Обладает званием «Лучшая женщина-тай-боксер мира». Является мастером спорта международного класса по тейквондо и муай-тай. Мастер спорта России по боксу, мастер спорта по дзюдо. Выступает в ММА с 2003 года. В своем активе имеет 13 боев, 11 из которых одержала победу. Выступает за команду Тайгер Муайтай. Бег Мамата Санбекулу, Аскар ЛТР Бишкек. Также знаменитой спортсменкой встретился и Гаджиогурку Кенеша Кукинеша Санбек Джумабека. Валентину сопровождали ее мама Елена, тренер Павел Федотов, президент Всемирной Федерации Кулатум. Эр Таймаш Руслан Кадырмышев. Турага Достанбек Джумабеков с благодарностью отметил, что отечественные спортсмены своими успехами прославляют Кыргызстан благодаря их упорному труду. Наш флаг поднимается в разных уголках планеты. Он пожелал сам, сам семье Шевченко успехов и еще больших достижений в спорте и жизни. Турага вручил маме Валентины Елене, и тренеру Павлу Федотову именитые имен, именные часы Джугур Кукинеша. А Валентине подарил вышитый чепан и национальные украшения. Решение. Правительственная делегация во главе с вице-премьер-министром Джинишем Разаковым с 4 по 6 апреля в городе Душанбе приняла участие в очередном совместном заседании правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам делимитации демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Таджикистанскую делегацию возглавлял заместитель премьер-министра Азим Ибрахим. В ходе заседания были обсуждены вопросы продолжения описания прохождения проектной линии кыргызско таджикской государственной границы по оставшимся участкам возможность обмена земельными участками между стран, странами в целях устранения вкрапленных и черезполосных участков и обеспечения стабильности на совместном участке государственной границы, а также завершение создания крупномасштабных делимитационных топографических карт. По итогам встречи был подписан протокол заседания. Стороны выразили готовность на взаимовыгодной основе завершить формирование линии таджикско-кыргызской государственной границы, что послужит гарантом стабильности и добрососедства в приграничных Районах. Возможность обмена земельными участками между странами в целях устранения вкрапленных и через участков и обеспечения стабильности на совместном участке госграницы, а также завершение создания крупномасштабных делементационных топографических карт. По итогам встречи был подписан протокол заседания. Поэтому здесь уже вопрос стоит остро. И вот особенно в том районе, где Баткен, где Лелек. Там этот вопрос земли, воды, пастбище очень острые. Поэтому надо быстрее, мы упустили время, надо быстрее получить, решить вопросы лимитации и демаркации э, этот, границы. И быстрее надо точку поставить. И особенно идти надо по пути обмена Там участками, землями и селами. И это вопросы и самые правильные, обменные. Теперь предпринимателям страны будет легче продвигать и развивать свои бизнес-проекты. Поддерживающим механизмом для бизнесмена выступит Фонд подготовки бизнес-проектов устойчивого развития при Министерстве экономики, который направлен на поддержку и укрепление потенциала предпринимателей республики, в особенности из регионов страны. Подробности в сюжете «Айтол-консул Пуевой». Логистический центр в Соколугском районе, который открылся осенью 2015 года, является одним из самых перспективных бизнес-проектов, расположенных в Чуйской области. Центр расположен на 2700 квадратных метрах с возможностью хранения до 7000 тонн овощей и фруктов. Он был построен по самым современным стандартам с поддержкой голландских специалистов. У нас как голландская система, мы с голландцами сотрудничаем. Они у нас и профилактику делают голландцы в основном. И оборудование голландское, все, вот у нас там мой, это, мойка, овоща-мойка есть, яблоки, которые моют, аппараты, все голландские. Теперь для поддержки предпринимателей в развитии их проектов в сфере логистики, отраслях сельского хозяйства, туризма, швейного и молочного производства и не только, а также для привлечения иностранных инвестиций при Министерстве экономики создан фонд подготовки бизнес-проектов устойчивого развития. Он будет оказывать комплекс услуг по содействию в подготовке качественных бизнес-инвестиционных проектов для получения денежных средств от финансовых институтов. Фонд подготовки проектов он был... Создан благодаря под донорской помощи Это проект ПРООН по укреплению устойчивого бизнеса в Кыргызстане. На сегодня, к январю месяцу поступило 32 проекта, из них были отобраны 7 проектов. Сейчас по этим проектам сам ПРООН проводит тендер на отбор консультантов. Задача консультантов написать технико-экономическое обоснование и бизнес-план, чтобы, по требованию вот этого предпринимателя он смог получить финансирование это от банков, ну от финансовых институтов, либо прямое инвестирование, чтобы он смог получить. Донорская помощь фонда составляет около 400 тысяч долларов. Фонд подготовки бизнес-проектов также направлен на расширение производства, внедрение новых инновационных технологий и открытие новых предприятий. Одной из важных частей работы фонда является создание новых рабочих мест. Этот фонд планируется, планируется, что этот фонд будет отбирать заявки от потенциальных предпринимателей, у которых есть хорошие бизнес-проекты, будет в дальнейшем помогать эти бизнес-проекты дорабатывать и искать для них источники финансирования. И если тот или иной бизнес-план достоин финансирования, если он рентабелен, то будут открываться источники финансирования. Вот. Если такие фонды заработают, это тоже хороший задел для предпринимателей по развитию бизнеса. Отметим, в рамках своей деятельности фонд подготовки бизнес-проектов взаимодействует с предприятиями со всего региона – бизнес-ассоциациями, госорганами, коммерческими банками, финансовыми институтами и международными организациями, что позволяет фонду охватить все регионы страны. Собственно говоря, прежде всего поведение бизнеса ⁇ это взаимодействие между собой. Да, кстати, есть еще очень интересные площадки, которые мы называем государственно-частный диалог. И в этом ключе мы можем ну, констатировать, что у нас ситуация лучше, чем у наших соседей. Ну, бизнес запросто может обращаться к чиновникам высокого ранга через площадки «Инвестсовет» или как, при правительстве, которое возглавляет сам премьер-министр, или, например, есть площадка при турагаже город Кенеша, угу. Совет по развитию бизнеса и инвестиций. На сегодняшний день для поддержки бизнеса со стороны государства ведется большая работа. Об этом говорит и создание гарантийного фонда, который ведет весьма успешно свою деятельность. Кроме того, запускают новые проекты и Российско-Кыргызский фонд развития, и другие международные институты финансирования. Статус ВСП+, а также открытие больших возможностей со вступлением в ЕС говорит о том, что для бизнеса создаются все необходимые условия, отмечают эксперты. ЛТР, Бишкек. Итогами проведенного круглого стола на тему развития агропромышленного комплекса Кыргызстана и России с учетом транспортно-логистических возможностей в рамках состоявшейся недавно 8-й кыргызско-российской межрегиональной конференции стало подписание 12 соглашений по сотрудничеству в сельском хозяйстве и 9 экспортных контрактов. Достигнутые договоренности касаются реализации проектов по производству органоминеральных удобрений, биоорганических препаратов, вакцин, а также поставки сельхоз с техникой созданием совместных предприятий. Продолжение темы материалем нашей съемочной группы. Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта производства органических удобрений глицерол между Минсельхозом, российской компании «Золотой колос» и Ассоциацией экспортеров и импортеров Кыргызленд был подписан на сумму 50 миллионов долларов. Как отметила глава Ассоциации Ленара Избекова, реализация достигнутых соглашений начнется уже в этом году. До решения о создании совместного предприятия российская компания два года проводила исследования и осуществляла поставку своей продукции. В рамках ЕС, именно по продвижению сельхозпродукции на экспорт сейчас требуется количество, качество и сыновая политика. И чтобы способствовать именно вот этому русло, мы взялись над проектом «От почвы до сбыта». И в данный момент по меморандуму, подписанному меморандуму торговый дом «Золотой колос» и наша страна, Кыргызстан, хотим здесь поставить производство по производству органоминеральных удобрений глицерол и по разливу этих удобрений. В рамках состоявшейся недавно 8-й кыргызско-российской межрегиональной конференции было подписано соглашение по сотрудничеству и экспортных контрактов на сумму около 500 миллионов долларов. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства, промышленности и мелиорации Эркенбек Чудуев, российская сторона готова сотрудничать во всех направлениях сельского хозяйства. Так достигнутые договоренности касались реализации проектов по производству органоминеральных удобрений, биорганических препаратов, вакцин, поставки сельхозтехники, а также модернизации предприятий агропромышленного комплекса. Будут построены очень большие логические центры на более 20-30 тысяч тонн единоверного хранения, а также по модернизации существующих молочно-перерабатывающих предприятий. Есть заинтересованность по вводу и эксплуатации простающего 5 лет Карабалтинского спиртового завода, а также по возобновлению работы наших существующих, других вот, э, заводов, которые сегодня работают. Я бы хотел отметить, что россияне заинтересованы в поставках к сельскохозяйственной продукции. Вот на 1 миллиард 100 миллионов рублей были составлены экспортные э, контракты на поставку рыбной продукции. Это тоже нас обнадеживает, потому что рыбного хозяйства сегодня как бы на подъеме. Еще по поставкам э, других сельскохозяйственных продукций они заинтересованы Поставка в переработанном виде нашей продукции. Состоявшийся государственный визит в Кыргызстан президента России Владимира Путина вместе с этим и проведенный ряд мероприятий могут всерьез изменить существующие стагнационные процессы в сельском хозяйстве. Как отметил доктор сельскохозяйственных наук академик Джамина Кималиев, для нашей страны наибольший интерес представляет достигнутые соглашения по семеноводству и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Селекция семеноводств – это основа получения высоких устойчивых урожаев, а перерабатывающая промышленность ⁇ это низкая себестоимость, высокие доходы и значительное увеличение экспортного потенциала нашей страны. Я считаю, что Россия уже сделала дружественный шаг в сторону нашей страны. И наш долг сейчас создать для инвесторов Российской Федерации... Нашей стране режим наибольшего благоприятствования. То есть дело сейчас за нами. Россия свое дело сделала. Это огромная помощь нашему агропромышленному производству в целом. Свободные показатели в сельском хозяйстве наглядно дали понять, насколько высок потенциал отрасли. Ведь Кыргызстан всегда был эффективной аграрной страной, и проявленный интерес российских предприятий и компаний в очередной раз подчеркнул это. Эксперты и специалисты считают это серьезным шагом в развитии сельского хозяйства и выражают уверенность, что подписанные договоры откроют еще большие перспективы к дальнейшему росту как самой отрасли, так и регионов страны. Тимур Бишкек Малыша, которому врачи нанесли травму головы при родах в Татагульской районной больнице Джалабадской области, скоро выпишут из больницы. Отметим, что на сегодняшний день мать и ее младенец находятся в Национальном центре охраны материнства и детства. Напомним, 18 марта в Джалабадской области в местный роддом поступила женщина. Из-за тяжелых родов ее ребенка пришлось вытаскивать процедурной вакуумной экстракцией. Но до этого врачи сообщили о том, что ребенок мертв. В подробности в репортаже Айзада КТБ КЗ. 18 марта эта женщина поступила в родильное отделение Токтогульской районной больницы Джалабадской области. Она не могла родить ребенка естественным путем долгое время из-за большого плода. После успешного изъятия врачи сообщили о том, что ребенок мертв. Но потом опровергли информацию и сообщили, что он выжил. У новорожденного повреждения головы. Мать малыша утверждает, что она изначально хотела сделать сечение, но медики настояли на естественных родах. При родах, прослушивая плод, врачи сказали, что он уже мертв, но они даже не вызвали УЗИ. После операции изъятия моего ребенка, его помыли, он подавал первые признаки жизни. Сейчас у него кроме раны на голове есть еще и ожог на одной ноге, так как его хотели согреть с помощью бутылок с горячей водой. На сегодняшний день мать и ребенок находятся в Национальном центре охраны материнства и детства. Врачи отказались давать интервью и комментировать сложившуюся ситуацию. Как отмечают специалисты, в этой ситуации врачи, несомненно, совершили ошибку. Но только в том случае, что изначально не прибегнули к операции. Так как плод был крупным и естественным путем, рожать женщины было бы практически невозможно. Также, по их мнению, такая ситуация возникла из-за отдаленного района, где не было необходимых условий. Здесь нужно очень точно разделить те риски, которые были в результате вмешательства кушеров-гинекологов, и те риски, которые ребенок сам испытал из-за того, что масса ребенка была большая. То есть есть факторы, которые не зависят от врачей. Врачи не виноваты, что вот 4-600, что, вот, допустим, женщина была полная, что они не услышали сердцебиение. То есть для них это прямые показания к дальнейшим действиям. Отметим, что нередки случаи, когда врачи при родах совершают грубые ошибки, вследствие чего ребенок в дальнейшем остается на всю жизнь инвалидом. В свою очередь представители Минздрава не отрицают врачебную ошибку. Пострадавшая женщина написала заявление. На данный момент Министерством здравоохранения создана комиссионная группа для расследования этого дела. По заявлению на родильное отделение Токтагульской районной больницы, ой, районной больницы Создана комиссия со стороны Министерства здравоохранения, в составе которой высококвалифицированные специалисты и профессорско-докторский состав. По результатам расследования будут приняты меры и мы дополнительно сообщим. Итоги расследования будут известны через 2-3 недели, а пока у малыша не зажила рана на голове, он будет находиться в больнице. Если врачебная ошибка будет доказана, то виновные будут нести полное наказание в соответствии с законом. Специалисты отмечают, что ребенок родился в рубашке. В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в коррупции, в уклонении от уплаты налогов, подделки документов. Сегодня суд продолжил исследование материалов дела в связи с окончанием рабочего времени. Слушание отложено на 12 апреля, которое будет продолжено с исследованием материалов дела далее. 7 апреля, в день народной революции, экс-президент Алмазбек Атамбаев традиционно выступил с критикой в адрес Джугур Кукинеша. Заявление было сделано у здания медиафорума, где проходил митинг-реквием, посвященный памяти погибших в апрельских событиях 2010 года. В то же время отдельный эксперт, политологи и общественные деятели считают, что своими заявлениями бывший глава государства порождает тревожные тенденции, влияющие на стабильность в стране. Подробности смотрите в следующем материале. Для кыргызстанцев эмоциональные выступления Алмазбека Тамбаева уже не в новинку. Вот и в день Народной Апрельской революции экс-президент подготовил получасовую речь, в которой раскритиковал всех. Действующую власть, руководителей силовых структур и особенно досталось депутатам Джогурку Кенеша. Бывший президент на слова не скупился. В был году депутат чем крик-то сам Сопливыми Алмазбек Атамбаев назвал депутатов и во время митинга реквиема в память о погибших в Аксийских событиях в марте. Тогда от имени парламента экс-президенту ответил спикер Достанбек Джумабеков. Турага отметил, что критику в адрес парламента он рассматривает как попытку экс-президента защитить своих соратников. Депутат Алмамбет Шикмаматов считает, что все действия Алмазбека Атамбаева направлены на реализацию личных интересов. Албек Вчера он выступил и открыто сказал, что если Сапара Исакова, Албека Ибраимова и Кулматова не отпустят, то он пойдет к Белому дому. Таким образом, он поставил государству и властям ультиматум. Я думаю, что этому заявлению необходимо дать юридическую оценку. Правоохранительные органы не должны оставлять эти слова без внимания. Если в свое время суды, прокуратура и милиция нарушали закон, то за этим стоит Атамбаев. Та же самая ТЭЦ – распродажа земельных участков в Бишкеке – это все делала команда Атамбаева. Другим депутатам тоже есть, что ответить экс-президенту. По мнению нардепа Джанара Акаева, будучи президентом, Алмазбек Атамбаев создал политический режим, который отвечал его требованиям, а не национальным интересам. Теперь, когда отдельные политические группы пошли по другому пути, бывший глава государства выплескивает обиды, а тех, кто критикует его, называет предателями. Словам Атамбаева я не придаю особого значения. У него слишком много обид ко всем. Как говорится, все внутри горит. Когда избирался парламент, Алмазбек Атамбаев контролировал не только списки СДПК, но и списки других партий. Кого можно добавлять, а кого нельзя. Я сам был в партии СДПК, я знаю, как это происходило. Конечно, что у нас есть и оппозиция, это хорошо. Но он сам все сделал своими руками, и народ это понимает. Основная задача парламента – работать для народа и для страны. Мы не должны решать личные проблемы Атамбаева. Мы не должны решать личные проблемы Атамбаева. Отдельные политологи считают, что сейчас бывшим главой государства движут не идейные соображения, а узкий политический интерес. Оскорбительные выражения, которыми апеллирует Алмазбек Атамбаев, совсем не красят его как политика, имеющего статус экс-президент. А принятая 7 апреля резолюция партии СДПК и выдвинутые действующие власти требования наносят вред стабильности в стране и порождают тревогу у простых людей. Такие выступления, которые были вчера, я считаю, это мое мнение, все-таки не красит экс-президента. Да? Он, во-первых, влияет на то, что на всю политическую ситуацию напряженность создает. Возможно, может быть, дестабилизация. Вот тот же объявленный митинг через два месяца, да, например. Да? А там, вот если говорит, президент не исправит ситуацию, мы на, надо конкретно на какую ситуацию. Вот так голосованы обвиняют, что семейный кланное управление устроено как по-бакистски. Ну, пусть закажет, я считаю, да? а, Поэтому, мне кажется, я очень нужно спокойно дать поработать президенту всенародно выбранному, да, а потом уже будет видно ошибки, я считаю, обязательно, потом давать критику. Другие же эксперты считают, что Алмазбеку Атамбаеву давно пора уйти из политики и заняться другими делами – социальной или научной направленности. В пример ставят экс-президента Розу Отунбаеву, которая после ухода с высокой должности занялась вопросами образования. Помимо прочего, это поможет сформировать в Кыргызстане полноценный институт экс-президента. Очень хорошую работу развернула вот насчет учеников средней школы, да? для детей очень много делает. Вот примерно вот так же Атамбаев должен был двигаться. Вот, например, этот Фельдскулов сказал, наверное, Атамбаев нужно было заняться вот алтайской теорией, поскольку он сам вот это все поднимал, это самое. И тогда было бы лучше. То есть все сегодня сожалеют, жалеют, что Атамбаев вот довел себя до такого состояния. Напомним, что 7 апреля во всем Кыргызстане проводились вспоминальные мероприятия по погибшим в Апрельской народной революции 2010 года. Однако в Бишкеке такой важный день бывший глава государства превратил в политическую арену, где продолжил выяснять отношения с действующей властью, при этом прикрываясь именами героев народной революции, считают эксперты. Мадина Низамова, Бишкек. Древние музыкальные инструменты услышат гости мероприятия Тюрксой в южной столице. Многие из них уже почти забытые. Мелодии на певы кочевников воспроизведут в аутентичном виде. Для этого сегодня репетируют десятки музыкальных коллективов в Оше. Челпон из не только играет на трех старинных музыкальных инструментах, но и поет. Сегодня музыкант тренируется на дубулбасе, чтобы дать особый звук и колорит фольклорной этногруппе, который будет исполнять старинные мелодии кыргызского народа. Уникальные этнические мелодии услышат гости Южной столицы. Дулдах, Тайтуях, Шилдерах, Абаскомус. Эти музыкальные инструменты сегодня уже почти забыты. Возрождает старинную музыку фольклорная группа Этна Ош. Это уникальный инструмент, его значение в фольклорной группе особое. Можно извлекать как высокие, так и низкие звуки, которые невозможно извлечь при помощи других инструментов. Концертную программу к мероприятиям Тюрксой готовят десятки творческих коллективов Аша. Сегодня идут усиленные репетиции. Главная изюминка музыкальной программы – этно-стиль, который придаст празднику неповторимый колорит. Все будет в этническом стиле, полностью в сочетании, все будет целостно. Представления в этностиле стиле пройдут на разных площадках города. Не только этномузыка, но и этномода также будут выступать монащи. Гостей праздника ждут много приятных сюрпризов. Первых гостей Тюрксой ООС встретит уже 20 апреля. В день официального открытия праздничная программа в южной столице Кыргызстана пройдут 26 мероприятий. Майра Морзакулова, Турсон Умаров, Таир Амаджанулу, ЛТР Ош. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.